Я приветствую зрителей канала Форума Свобод России. В студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас региональный активист из Калининграда и участник Форума Свобод России Вадим Хайрулин. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу региональную рубрику и обсуждаем проблемы, в том числе и регионов, и происходящие в них события. И недавно нам поступила информация, что в отношении вас Вадим начали, если не ошибаюсь, следственную проверку и пытаются возбудить уголовное дело. Могли бы подробнее про это рассказать? Да, недавно, на днях совершенно вот недавно ко мне пришел работник из отдела по борьбе с экстремизмом. И принес мне повестку в Следственный комитет. Повестка, конечно, совершенно пустая, не заполнена ни причина вызова и так далее. И вы знаете, я заметил такую интересную вещь, судя по почерку, так как я много лет занимаюсь правозащитой, и почерки многих работников отдела по борьбе с экстремизмом знакомы, я их рапорта читаю в судах. И мне сразу почему-то показалось, что что-то сильно знакомый почерк, и я узнал почерк одного из работников отдела по борьбе с экстремизмом. То есть повестки от, от имени СК выписывает у нас офицера отдела по борьбе с экстремизмом. Знаете, интересная такая ситуация, кто у кого на побегушках, непонятно. Ну, как бы такое, может субъективное мнение. Вот, я, конечно, ну, все равно явился по этой повестке. Со мной пришла адвокат Мария Владимировна Бонслер. Вот. Ну и уже в Следственном комитете я узнал, что да, на меня заведена проверка Следственного комитета по трем делам обвинительным по КОАПу, вступившим в силу. То есть один из них одиночный пикет и два мероприятия января 2021 года, это которые проводились в принципе, проводились со штабом Навального, а в котором участвовали, в принципе, все граждане, как бы то считал необходимым. Вот. Ну, по итогам проверки, конечно, ну, как бы итоги. Ну, а для меня личные итоги ожидаемы, потому что я думаю, что власти, как говорится, нуждаются в очередных Махнаткиных в тюрьмах. Потому что ну, существующий кровожадный режим. Гарри ну, Гарри, как бы, ну, да, Гарри Каспаров не раз же, как бы говорит, что, ну, что этот кровожадный монстр остановиться не сможет. Возможно, я следующий. Возможно. Вы знаете, у меня до сих пор сейчас еще действующая европейская виза. То есть, в принципе, я хоть сейчас могу сесть на машину и через. Тут мне до границы 40 километров. И через два часа, например, оказаться на территории Польши. Но понимаете, в чем дело? Я морально не готов страну, я считаю, что все-таки, э, ну, это будет как бы с моей стороны предательство, и как бы многие люди, вот я вот обращаю внимание в России, все-таки не уходят, не, ну, не бросают страну, понимая, что они могут и сесть. То есть кто-то уходит, кто-то не уходит, ну, все-таки я считаю, что уходить нельзя. И поэтому я готов биться с ССК до конца, доказывая свои базовые эти вещи, право элементарно, выходить мирно, без оружия, на улицу. Ну, если посадят, значит, посадят. Что я я правильно понимаю, что вам угрожает, угрожает так называемая датинская статья? Да, это проверка по 212, часть 1, то есть датинская статья. Да. Неоднократные нарушения при проведении митингов 6 и так далее. Да. Вы являетесь калининградским активистом. А могли бы подробнее рассказать, то есть, что в, в поле вашего внимания, чем вы занимались, почему а. на вас такая реакция, такой интерес? Ну, вы знаете, как бы я... Вообще, я родился в Узбекистане, это бывшая колония Российской империи. Ну, понятно, что после независимости, как бы, ну, внуки колонистов, конечно, вернулись на родину, но это и нормально, потому что, как бы, ну, ну времена колониальных империй закончились. Вот. И, как бы, жил спокойно в России все, но меня на каком-то этапе, знаете, очень сильно задел момент, это 2008 год, когда Россия фактически вторглась на территорию такого же независимого и суверенного государства, как Россия, это в Грузии. То есть, когда мы, например, решали свои вопросы в Чечне, никто же нам не вторгался. Я и согласен, что там кровь, я согласен, что там может не совсем справедливость, но это отдельный разговор. И после этого как-то я понял, что мы можем потерять Россию. Россию как субъект права международного, государство, которое как бы ну, достойно уважения, как все остальные государства, потому что ну, нельзя лезть на чужую территорию с оружием. Вот. Я начал выходить на улицы, э -э, участвовать в каком-то гражданском активизме, э -э, -э, участвовал в некоторых общественных организациях, там, участвовал ну, в регион решении региональных проблем. Вот. Ездил, э -э, вот у нас очень серьезная вообще проблема региональная которую Москва до сих пор не видит, и как бы это, мы фактически живем на острове. То есть мы со всех сторон окружены Евросоюзом, и как результат этот регион действительно нуждается в каких-то, может быть, особых условиях, я бы так сказал, во взаимоотношениях с Европой. Поэтому осенью 2010 года, вот нас около 30 человек, приехало в Брюссель, и мы на, грубо говоря, Красной площади Евросоюза, то есть между Еврокомиссией и Европарламентом, провели, по нашим понятиям, несанкционированное массовое мероприятие, которое называлось «Калининград. Узник Европы». По итогам этого мероприятия, к концу его, трех человек из нашей группы пригласили для более конструктивного диалога в ну, Европарламент, нас выслушали, и позже России был предложен... Ну, отмена визового режима между Калининградской областью и Евросоюзом. Ну, Владимир Владимирович Путин, он, будучи тогда премьером, в 2011 году заявил, что у нас нет территорий, нуждающихся в особом режиме, и поэтому или это предложение должно распространиться на всю Россию, или никому. То есть, фактически, наша гражданская инициатива была, исполнительной властью Российской Федерации, похоронена, хотя это жизненно необходимо именно для развития региона, потому что, Понимаете, как бы, я считаю, что Россия должна развиваться. И иметь возможность спокойно перемещаться всему, как говорится, соседями, я считаю, это нормально. С учетом, что у нас соседние области с нами это государство Европейского Союза, а не области Российской Федерации. Ну, как результат, как бы регион, конечно, начал тяхнуть. Ну, регион, реальный уровень жизни у нас из года в год сыпется. У нас отнимают эти, даже те смешные преференции в виде там, кусочков закона экономической зоны. Ну оставили для избранных, то для своих, то есть свои у них еще этими остатками кормятся, а простые граждане загнаны жестко в угол. Вот. Ну и вот так вот потихонечку все началось, началось, началось. Вот. И я с тех пор как-то занимался больше правозащитой, то есть как бы, ну, совершенно даже не совсем политические вопросы, то есть решение, например, там ремонта домов, там, многодетных семьям, выбивание мест в детском сада, детских садах для тех, кто действительно реально, ну, вот, ну беда просто, и ничего не может делать. То есть больше вот как-то этим занимался, ну, но через какое-то время я понял, что, понимаете, мы можем долго бить по последствиям, по пальцам. То есть бороться за место очередное в садике, бороться еще за очередное, то, что и так должно быть автоматически. И я понял, что это все создает в самой системе. То есть в принципе, как говорится, сама система до такой степени порочна, что ну, бороться каждый раз с какими-то локальными вот этими перегибами, ну это просто ну, бездарно, убивать время и так далее, как бы, ну, это просто как гидро-семиголова, знаете, пока одно отрубил, еще десять выросло. Вот. И потихонечку, потихонечку, как бы, я втянулся, как бы, это стало моим таким хорошим очень вторым хобби. То есть, и, и как бы я этим занимаюсь и занимался. Был вот региональным координатором открытой России, потому что я тоже согласен, как бы, по многому, как бы, ну, что, ну, о развитии России, об ее открытии. Ну, то есть, превращение России действительно в нормальную экономическую страну, которая не боятся, которую важны. Вот. Ну и как-то так, но, но система с каждым разом все давит сильнее и сильнее. Вот. Uh, уже за одиночные пикеты начали привлекать, как бы вот и меня, в частности. У меня за спиной, там, я не знаю, уже, наверное, под сотню, наверное, дел, где я представляю людей в судах, как защитник, ну, по устному ходатайству входишь в процесс, и как защитник по административным процессам защищаешь. Смотришь на этот правовой нигилизм. Если честно, в ужасе понимаешь, что страна где-то на краю. То есть мы где-то превращаемся опять, я не знаю, в сталинские времена, что ли, возвращаемся. По сути, как бы так. Но все равно надо их как-то останавливать. Как могу, сопротивляюсь. Вы говорили, что вас привлекали несколько раз к административной ответственности за участие в акциях. И эти акции были связаны со штабом Навального? То есть вы вроде упоминали, что да. Да, они вот у меня вот они мне представляют три эпизода. Один из них мой одиночный пикет на площади Победы, и два из них это мое участие в мероприятиях, ну, вдохновителем или идейным организатором, которым был да, штаб Навального. А как вы прогнозируете Могут ли вас также попробовать привлечь и по новым, новым статьям, то есть по экстремизму? Да конечно. да, конечно. Да, может быть, что угодно, понимаете, в этой стране вообще можно легко и просто зайти мне во двор, бросить два ржавых патрона и пригласить двух своих понятых, мне нравится, когда у полиции одни и те же понятые, знаете, ну, свои карманы, я так понимаю, и оформить это. Можно бросить чек героина. Тут вопрос, насколько хватит фантазии и что у них на сейчас все эти завалялось. Поэтому могу, может быть, что угодно. А на сегодняшний момент мне да, грозит преследование по 212, часть 1, то есть это дадинская статья. Насколько я знаю, в Калининграде еще несколько человек привлекают или пытаются, вернее, привлечь по дадинской статье. Могли бы подробнее рассказать, если у вас есть такая информация? Да, да я знаю, как бы, что в Следственный комитет за день до меня вызывали Федулову Евгению. Она как бы, ну, она и не скрывала никогда, что она как бы сторонница Навального. Ну, я бы не сказал, что она там в штабе у них работала, но просто человек ну, в что-то верит, как бы, это ее, как бы, убеждение там. Вот. Вообще, очень такая хорошая девушка, чуть-чуть младше меня, то есть это не ребенок, то есть ей ближе к 40 годам. Вот. Но она тоже понимает, что что-то надо все-таки со стороны, ну, что-то делать, потому что у нее дочь уже совершеннолетняя, для которой что она оставит после себя? Разграбленную нищую страну, бесправедную. То есть, как бы, да, ее привлекают тоже. Я думаю, что у нее тоже будет 212 часть педалей. А что вообще происходит сейчас со штабом Навального, если вы в курсе, конечно, в Калининграде? Что, -что там Навального... Ну, штаб Навального, как и все штабы Навального по всей России, закрыт. Последний крайний координатор Мария Петухова, я, подозрев, ну, я подозревал, была вынуждена, но ну, ее выдавили, она вынуждена была уехать. Но, в принципе, как бы у нас вообще как-то ситуация интересная. До нее был координатор, парень, я фамилию не помню. Он так это перед январскими событиями вообще выступил, это стал штрихбрехером, предателем выступил с открытым призывом не приходить и так далее. Ну, я, может быть, это возможно, вообще был засланный казачек из отдела по борьбе с экстремизмом. Вот. А предыдущий у них вот координатор, ну, там через одного был, Егор Чернюк, вообще тоже классный был, очень эрудированный парень, вообще молодец, красавчик. Он умудрился каким-то образом сдать экзамены, чтобы бесплатно обучаться в США. То есть, понимаете, да, уровень интеллекта достаточно высокий, чтобы поступить иностранцу на обучение бесплатное в США. Вот, так и у него вообще была тоже ситуация интересная. Ну, насколько я разобрался в ней, его фактически принуждали лечь в психушку. Я подозреваю, что если он на это согласился, он вышел бы оттуда расти. Вот. И он вынужден был как-то аккуратненько через территорию Литвы покинуть территорию Российской Федерации. Так. То есть, как бы ситуация нехорошая. То есть, людей или сажают, или давят, или заставляют уехать. И тут уже каждый себя сам решает. Кто-то остается, кто-то вынужден, ну, уезжает. Практика, есть, давление. А, практика там принудительной госпитализации – это прям такие практики борьбы с диссидентами советские просто. Да, но это у нас в порядке вещей. Вы знаете, я не вам не могу сказать фамилию, я не помню. Но у нас есть сейчас человек, которого за убеждение принудительно держит психушки на Невского. Я не помню его фамилию, понимаете, это как бы ну, приезжий человек, как бы, ну, с другого региона, но по факту еще один такой человек даже есть. Так что да, для советской практики. Но я говорю, мы, мы красиво катимся обратно туда. Быстрым шагом. Мы туда просто несемся со скоростью современнейшего локомотива. Ну, такая правоприменительная практика калининградская не только в отношении политических активистов. Я знаю, всегда очень, очень странная. Я помню, у вас были истории, когда какую-то пару привлекали и посадили чуть ли ну, не больше, чем на 10 а, лет. Да. да, у нас, вы знаете, да, вообще интереснейшая ситуация. Если в поисковике просто забить ФСБ, свадьба и Калининград, то первой строчкой выскочит, да, дело зиминой. То есть эта женщина, знаете, по убеждениям, она была из русского мира. То есть она проповедовала в Литве, в Литве, в Латвии, в Эстонии, как раз поддерживала тех людей, которые считают, что это не до государства, что русский язык там должен быть опять государственным. То есть фактически это союзница Путина. Ну, если так, грубо говоря, раскладывать. И тем не менее, после того, как. Ее однокурсник по институту, капитан ФСБ, <смех> напившись на ее свадьбе, начал сфотографироваться с, с ее гостями, приехавшие, кажется, из Эстонии. И они выложили фотографии, потому он не скрывал, что ФСБшник, все. На нее сначала залепили дело, что она, как я понял, раскрыла его личные данные, хотя он сам всем хвастался, и сам с ее гостями из Эстонии фотографировался. А потом до кучи еще и разглашение каких-то гостайм. Вы знаете, мне как... Жителю области вообще интересно, вот как у него муж одно время юристов уже работал у нас здесь, в Калининградской области, в правительстве. Сижу, думаю, вот э, какие же гостайны Российская Федерация хранит в нашем анклаве. Ведь если в случае войны, о том, что началась война, мы узнаем, увидя солдата НАТО во дворе. Вот, и что же он такого мог на разглашать, потому что ей дали 13 лет строгого режима, понимаете, за госизмену, ему 12 с половиной, то есть, да, ситуация очень такая смешная, если бы не знать, что сидят люди. Вот. Там, там очень, очень серьезные, серьезные сроки, сроки, насколько я помню. Да, это очень серьезные сроки, и а, они как бы такие, там, там же госизмена, то есть, там сложности судо, сложности с режимом содержания, там все очень серьезно, то есть, это, как говорится, далеко не колония там на общем режиме. Суды закрытые, я да, думаю, и, да? Да, да, и она сейчас активно пытается все-таки что-то там пересудиться, отбиться, но это, мне кажется, ну, она расходник. То есть кому-то, мне кажется, ФСБ очередные звездочки понадобится. Вот. У нас еще есть не менее интересное дело, знаете, оно совершенно не политическое. Это дело, например, Сушкевич и Бел. Это врачи. Дело врачей. Понимаете? Только, Я хотел, говорю, спросить. Только да, хотел спросить. Только хотел спросить. дело врачей. И вы знаете, такая ситуация интересная. Действительно, вот ситуация с недоношенными детьми, которые рождаются, да, даже общемировая, она очень печальная. То есть шансов выжить у этих детей почти нет. Даже в передовых странах. То есть если брать даже американскую статистику, немецкую. Ну, нас, я не хочу ничего, никого обидеть, но сравнивать уровень медицины в Калининградской области, например, с уровнем медицины в США или в Германии, ну, будет просто некорректно. Ну, понимаете, да, о чем мы говорим? И тем не менее, как бы, Сушкевич до последнего билась за этого ребенка, пыталась его спасти. Но закончилось плохо. Ребенок умер. И на нее завели уголовное дело. И вы знаете, меня больше всего удивило, что дело было даже не на врачебная ошибка, не халатность, умышленное убийство. В сговоре с ЗАВ род роддома номер 4. В результате что получилось? Был суд, суд присяжных. То есть были заседатели от граждан, большинством все-таки они решили, что они невиновны. Прокуратура сейчас подала жалобу. Это решение отменили. И прокуратура потребовала, чтобы из региона это дело было для рассмотрения перенесено под Москву. Под Московскую область. И удовлетворили. Прокурор, знаете, как объяснял? что если дело повторно рассматривать в области, что тут чуть ли не это будут массовые беспорядки с целью там, освободить их от, от, из суда. Ну, знаете, когда ну, читаешься, это смешно, мы культурные люди в Калининградской области, мы ни разу не пытались даже ударить полицейского, даже если он не прав. У нас ни разу не было факта, чтобы полиция позволила себе, например, наша Калининградская, вести себя так, как ведет себя полиция в Москве, в Питере. У нас не было ни одного случая, чтобы полиция, например, при например, разгоне даже какого-то мероприятия, начала в открытую избивать людей. Не было, понимаете? А вот здесь И поэтому а... А... Здесь мотивация а... прокурора о переносе меня очень удивило, конечно. Здесь я не то чтобы не соглашусь, но я хочу вспомнить другой пример из вашей из калининградской практики. Если не ошибаюсь, там кого-то из заключенных сварило кипятком, если мы говорим а, о том, какие там условия. Да, был у нас такой случай, это РОВД, если не ошибаюсь, Московского района, вот... Там произошел такой несчастный случай, парень, как бы выпивший, был задержан полицией. Вообще в нормальных странах, если человек идет, даже пьяный, но никого его не мешает, ну да, ему дойти до дома, тем более его забрали прямо в вот, подъезда. Ну и произошел какой-то непонятный в конечном итоге конфликт, который привел к тому, что да, действительно он вырвал трубы и системы отопления. Они видя, что его заливают этим кипятком, вместо того, чтобы высоко принять меры, а типа пускает, типа, ну, подышит пара. Ну, закончилось все трупом, короче, закончилось уголовным делом, и я знаю, что несколько офицеров полиции понесли уже ответственность, и уже есть решение суда вот. Еще у нас, знаете, в регионе есть такая бедовая тоже ситуация, это дело Барса. То есть это на сегодняшний момент это трое человек до сих пор сидят, это балтийский авангард русского сопротивления, вот. кто-то их называет русскими фашистами, там еще что-то, хотя я бы фашистами не назвал, они больше монархисты. То есть их не основной лозунг, знаете, это как раз про Путинский Бог-царь Отечества. То есть царь у нас есть, Путин. Бог, понятно, мы, православие, готовы скоро уже в детский сад. Вместо как факультатив запустить. Ну а Отечество, знаете, ну, я, я, я тоже за Отечество. Вот. И тем не менее, как бы вот на этих ребят сначала пытались их выставить как террористическую организацию. Потому что был еще четвертый чек оружейник. Вот. Потом от Сенцова все-таки отстали. Ну, все равно несколько месяцев лет просидел в СИЗО. Вот а Ребята до сих пор сидят, и до сих пор все никак мы не дождемся, когда у них будет апелляция, все как-то очень сложно. И тоже дело нарисовано на ровном месте, знаете, как бы. Ну, просто, понимаете, так получилось, у нас же очень крошечный регион. Я по личке этих людей знаю. То есть я лично знаком с Шулевичем, с Ивановым. Я знаю, чем они дышали, что это интересовало. Я во многом с ними был не согласен. Ну, они где-то со мной были не согласны. Но от них даже экстремизмом не пахнет. Понимаете? Ну вот на тот момент, когда я их знал, когда мы с ними пересекались, мы даже в некоторых общих мероприятиях участвовали. Вот. И тем не менее, говорю, вот из них создать вот эту вот экстремистскую, а сначала пытались даже террористическую группу, ну это очередные звездочки. Я не очень понимаю, зачем. Или это с целью запугать общество, ну вот на ровном месте. Или... Просто как это, как-то как государство само по себе, мы само по себе, и мы как расходник. Из нас выдергивают по очереди одного, второго, третьего, и, и, и дело из него преступника доказывают, что не зря получают зарплату. Ну, я имею в виду вот, люди, работающие в ФСБ, ВСК, в, в МБД, в судебном департаменте нашем. Вот что-то такое, понимаете, как бы весь ощущение. Ну, я могу предположить, что, как говорят ваши калининградские чиновники, это борьба с сепаратизмом и ползучей германизацией, потому что, по-моему, их там привлекали чуть, ли не за то, что, ну, привлекали чуть ли не за то, что они просто хотели э, пере, требовать переименования, кажется, Калининграда в Кёнигсберг, если не ошибаюсь. Да, они пытались собрать подписи за проведение в городе референдума о возвращении городу исторического названия. То есть Ленинград, санкт Петербург это нормально, Куйбышев-Самар это нормально, а Калинин, на котором клейма оставить негде, на Кёнигсберг поменять, да, у нашей сегодняшней власти воли не хватает. Хотя изначально, если мы поднимем указ Сталина о вхождении этой территории в состав РСФСР, она была Кёнигсбергской областью. То есть, то есть Сталин не постеснялся потому что он понимает, что эти 6-7-8 лет правления э, нацистов в Германии, это не значит, что этот город вдруг стал нацистским. То есть у него глубокая история, богатая очень. Так что поэтому... Да, и это да, кстати, вот этот момент, вот именно проведение референдума, было тоже одним из серьезных, крыльгольных камней обвинений вот, ребят в вас. Ну и в завершении нашего интервью я бы хотел спросить вас о том, как проходит подготовка к выборам у вас в регионе, насколько это ощущается? Я думаю, что это ощущают активисты, я думаю, что связано как раз давление на них с этим. И Какие у вас перспективы? У вас, есть, у вас будут и региональные выборы тоже проходить, насколько я знаю. Да, у нас будут региональные выборы в Горсовет и выборы в Госдуму. Так вам, для информации, я вообще являюсь членом территориальной избирательной комиссии Центрального района города Калининграда с правом решающего голоса. То есть я тот человек, который обеспечивает, ну, участвует в обеспечении выборов в одном из трех районов города Калининград. Задача которого, чтобы люди имели возможность выразить свое мнение и чтобы честно посчитали их голоса. То есть я как раз, как говорится, раз, как-то раз, как в самом жерле этого всего. Вот. Понятно, что сейчас, конечно, ну, вы знаете, если честно, как таковых выборов не получается, потому что, знаете почему, у нас, ну, я как просто гражданин, даже скажу мнение, даже не как член ТИКа, у нас очень много людей лишены права предложить себя как кандидата. И как результат пройти это сито, то есть, в принципе, люди в очередной раз придут на участки, а по большому счету выбирать нечего. Ну, понятно, как бы люди ни проголосовали, все-таки моя задача как члена ТИК максимально честно обеспечить подсчет голосов, передать их, как говорится, выше по инстанциям. Ну, но реально, я думаю, конечно, выбирать будет нечего. То есть я как бы... Ну, это... И вы, я думаю, это понимаете. Я это понимаю. Потому что когда мы не можем предложить человеку полноценную палитру от до то, соответственно, выборы превращаются в фарс, в принципе, с таким же успехом они могли просто это, провести эти выборы включением-выключением телевизора. Знаете, вариант «включи один раз» — согласен, вариант «два» — не против. Все. Ну, фикция, фикция. Но, тем не менее, все равно буду участвовать, потому что я все-таки считаю, что единственный способ мирных, без крови и без оружия поменять власть все-таки — это выборы. А вот, мне кажется, как раз одна из причин, почему вы в отношении вас могли начать проверку да, и пытаться возбудить уголовное дело, это как раз то, что вы являетесь членом избирательной комиссии. Так не думали? Ну, возможно, да. Возможно, я не знаю, как бы норм права я не изучал, но я думаю, что, может быть, есть такой момент, что, например, человек, находящийся под, ну, в уголовное дело, на кого возбуждено, возможно что будут обязаны меня тик отстранить временно до окончания разбираться. Возможно, я не знаю норм прав, то есть как бы я еще вот этот момент не взвешивал, все некогда было. Может быть и так. Я допускаю что угодно, потому что ну, система вагоги. То есть вот это сумасшествие, я вот посмотрел, вот знаете, как бы, если я не сильно отвлекусь, вот совсем свеженькое событие, совершенно никак ни к Калининграду не относится, это вот эта бегодня, там, чуть ли не всего нашего Черноморского флота за английским эсминцем. Я же насмеялся, понимаете, да? Ведь эсминец шел в территориальных водах Украины, весь мир эти воды считает украинскими. Да, я согласен, мы считаем, что воды возле Крыма российские. Но это Россия так считает, понимаете? А они-то шли по, согласно, международным и мировым законам. И я когда увидел эту истерию, там, 20 самолетов, там, чуть ли не бомбят по кубцу, стрельба какая-то. Ну, клоунада, понимаете, позорище. Ну, просто вот позорище, то есть это, знаете, как бы, как это, ну, это как на варе шапка горит, понимаете, да? То есть вот э, проворованное больше всего человек орет, что это точно мое, это точно мое, ну, исконно мое. Потому что подобный инцидент где-нибудь здесь у нас на Балтике, например, или на Северном море, или на Дальнем Востоке, я думаю, такой истерии. Вот по телевизору двое суток уже не затыкаются. Ну, и прочего не вызвал бы я. То есть это вот четко характеризует, знаете, как бы это. Делайте выводы сами. То есть и вот смотришь на все это, понимаете, мне стыдно. Это же моя страна. Это моя страна, понимаете. А они чудят. И вот что... Что мне остается? Сидеть молчать дальше. Да не могу я молчать, это моя страна. Понимаете, я в ответе за нее, что я оставлю дочкам, что останется их детям. Понимаете, да? И, соответственно, как бы да, я делаю то, что я делаю, да, я осознаю, что это все может закончиться и тюрьмой, я говорю, это может быть закончится, говорю, судьбой Махнаткина, например. И у нас таких много. Ведь Махнаткин это просто тот, кого мы знаем на слуху. Я уверен, что у нас таких сотни, а может быть тысячи. Вот так вот людей, которых система просто ну, уничтожает, перемалывает. Ну а что делать? Что остается? У нас нет вариантов. Вадим, я восхищаюсь вашей смелостью и пожелаю вам удачи. И э, все-таки надеюсь, что э, вы не повторите судьбу тех людей, о которых вы только что упоминали. И все обойдется, и что Россия будет свободной и счастливой. Спасибо большое за да, это интервью. Спасибо. Я тоже надеюсь. Всего вам доброго. И я также прощаюсь с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели Большой нас. Ночью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. И до встречи в новых эфирах.